Добрый день, дорогие друзья. Итак, мы с вами находимся в Тройском 4, где, как многие из вас помнят, мы начинали работу с того, что приводили в порядок участок, который был полностью в болоте, и мы его поднимали, соответственно, делали склоны у дренажных канав, и сейчас мы уже продолжаем на этом же участке строить дом. И хотелось бы вам показать, что в результате на сегодняшний день мы имеем на этом участке. Значит, ну вот сам участок. Те, кто раньше смотрел видео, я надеюсь, что те, кто внимательно смотрит, понимают, что здесь все было залито водой. Вот мы подняли на метр участок. Вот мы сделали все склоны, аккуратненько все. И сейчас погода прекрасная. И мы как раз... Хотели выйти в эфир, потому что погода в основном нас не радует. И вот такой дом мы сейчас уже почти выдвели. Вот второй этаж. Заказчик только что уехал. Был доволен, счастлив. Вот проделаны работы. Работаем мы достаточно оперативно. И сейчас не просто хотелось бы показать, что мы делаем, но также и сделать некоторые акценты на том, как мы работаем, чтобы у вас было понимание, да? во первых вот как вы сможете заметить на участке все очень чисто аккуратно все прибрано да мы очень аккуратно относимся ко всему где мы работаем вот аккуратненько все всегда убираем каждый день подготавливаем себе верстачки и также хотел обратить особое внимание что мы антисептируем материал очень тщательно вот я даже сейчас специально из-за этого хочу подойти вот обратите пожалуйста внимание что мы антисептируем материал не просто окуная, а именно щеткой глубоко его промазывая. Почему? Мы делаем именно так. И хочу вам сказать, что это очень важно. Да, что Когда мы окунаем, то э, та пыль и та стружка, которая находится на материале, она не дает возможность пройти внутрь антисептику. Вот. А когда мы щеткой промазываем, мы глубоко втираем в материал антисептик и он глубоко туда проникает и тогда мы уже гарантируем что сам материал глубоко пропитан и будет стоять долго и надежно плюс после этого мы еще естественно его просушиваем вот у нас везде видно что мы вот укрываем материал и здесь и на солнышке также его просушиваем значит и теперь хотелось бы перейти к самому дому значит вот мы его возвозим все очень четко, линии соблюдаем. Сейчас я хочу подняться наверх, чтобы вы увидели, да, какие у нас идут запилы, как аккуратно мы работаем. Сейчас я буду очень аккуратно идти, чтобы смотреть под ноги. И заодно, вот, хотелось бы показать вам качество запилов. Почему? Потому что это очень сильно влияет потом на прочность конструкции и на качество работы, естественно. Вот, ребята, сейчас тут работает я сюда пройду куда я смогу вот обратите внимание да как качественно все запилено, какие стыки да значит во первых мы так работаем естественно всегда и я все время говорю о том что э, очень хорошо когда вы планируете такие серьезные строительства да я считаю что дом это очень серьезное ответственное строительство да? чтобы вы выбирали ту организацию, которая подходит к работам комплексно. То есть мы не просто здесь сделали участок, ушли или только построим дом. Мы также впоследствии будем его отделывать снаружи и снутри. Следовательно, мы отвечаем на каждом этапе за свою работу. И заказчик, видя это, естественно, во-первых, доверяет, да, во-вторых, у нас всегда идет фото видеофиксация которую мы всегда сможем предъявить и показать вам, вот, что здесь все сделано очень грамотно и, видите, очень аккуратно. Значит, ну вот, участок стал преобразовываться, дом также уже почти построен, и вот вы можете наблюдать, насколько... Насколько все изменилось. Посмотрите предыдущее видео. да И вы поймете, сколько здесь вложено труда, сил, знаний, мастерства. Мы работаем для вас. Обращайтесь к нам, компания Огородов. Всегда с вами. Вам успехов и хорошего дня.